Здравствуйте, уважаемые! Мы с вами продолжаем развивать и раскручивать рубрику «Рецепты с пачки». Несколько рецептов уже есть на канале. Они будут периодически всплывать в подсказочках. Как вы помните, концепция довольно простая. На разных продуктах, товарах, упаковках, специях и тому подобном зачастую производитель указывает какой-то рецепт, который можно приготовить на основании этого данного товара. И с использованием его Вот такая концепция Берем, идем по рецепту, смотрим, что получается И вам все рассказываем, беседуем И, соответственно, пробуем Используем и... Ну, обо всем по порядку Для начала, проверьте, подписаны ли вы Поставили ли вы лайк авансом данному видео В конце, если что, уберете А мне изначально приятно Я надеюсь, что забудете, даже если не понравилось Ну и, конечно же Ну и, конечно же если уж прям хорошо зашло, то вот так вот там стрелочка. Тут репост в свои соцсети, не забываем делать. И жмякаем колокольчик, проражмякиваем колокольчик. Уведомления будут приходить, а ролики регулярные. Не теряемся, дорогие друзья. И приступаем. Сегодня у нас очень интересный продукт. пишка всего этого дела в том, что это смесь сухая для приготовления макарон в соусе карбонара. Во-первых, макарон в соусе, не паста карбонара. Ну, тут уже становится интересно и прикольно. Во-первых, это торговая марка Густо Дерома, премиум паста для макарон в соусе карбонара. Сразу же на этой смеси написано, вам потребуется макароны 250 грамм, бекон 100 грамм, сливки 200 миллилитров. Смесь Густа Дерома, собственно, вот она. Сверху почему-то вот прямо на упаковке не указали, что принадобится сыр, хотя дальше он будет упомянут, но естественно какая-то банаровец сыра и все такое. Как, как рассчитывать бюджет какой-нибудь неопытной домохозяйки, которая пытается, да, вот и пришла и пытается поэтому из этого выехать, непонятно, немного нагибало. Давайте по составу быстренько пробежимся. Крахмал кукурузный, мука пшеничная, хлебопекарная высшего сорта. Сахар, соль, лук, речатый, молотый, куркума молотая, чеснок молотый. Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное перец черный молотый зелень базилика сушеная регулятор кислоты стерильная кислота зелень петрушки сушеная мускатная верх может содержать следы корчицы, диоксида серы кунжута молока, в том числе лактозу сельдерея, сои яиц и продуктов их переработки как-то так пищевая ценность на 100 грамм продукта белки два с половиной жиры ноль пять углеводы 55, энергетическая ценность калорийность Тысяча килоджоулей, 230 килокалорий, как интересно. У моденьки в основном также 230 килокалорий. Разбавить пачку сухой смеси или выпить содочку водочки, кому как угодно, решайте сами, думайте сами. По выйдет одно и то же А плейлист алкоблог, где очень большое количество алкобзоров у нас здесь и в описании. Но это если вы уже совершенно летний, вам такое тогда требуется рассмотреть и развлекать. Так вот вернемся к нашим специям. Изготовитель ООО ТД Холдинг, юридический адрес Россия Краснодарский Грай, город Краснодар, улица Солнечная. Дальше там-там-там или там-там-там сделано. email info info-sobacomagnite.ru Отзывы о продукции принимаем по телефону 8 800 200 900 2. У нас 30 грамм. То есть, нам становится ясно, что... Густа это собственная торговая марка сети магазинов Магнит. Также и спагетти, которые они к ним рекомендуют здесь нарисованы. Рекомендуем спагетти Густа Ди Рома. Итак, способ приготовления. Отварить макароны, нарядить бекон и на сковороде без масла в течение двух-трех минут. Добавить содержимое пакетика 200 мл сливок 10% жирности и 200 мл воды. Довести до кипения, переложить отварные макароны в получившийся соус, перемешать, добавить тертый сыр. так то так. В общем, это, я так понимаю, демо-версия, укороченная версия, ужатая от э, настоящей пасты карбонара... Э, они пытаются ее как-то довести дома за счет вот этого набора специй, я это понимаю, потому как на самих же этих же спагетти от Густа уже классический стандартный рецепт и с яйцом, и с чесноком, с маслом, и с петрушкой, в общем, классический стандартный рецепт указан. Абсолютно все это здесь есть, но мы будем идти, так как первым появилась специя, она меня заинтересовала, и вот этот резанный рецепт, даст ли он то, что нам так и нужно? Это, собственно, вот это вот яйцо, схватываемость, вязкость, вот это вот, даст ли он из-за этой своей составляющей нам то, что мы хотим от классической карбонары, которой мы уже все привыкли будет и понятно уже в самом конце. Я не буду оставлять 50 грамм бекона. Упаковка бекона у меня имеется 150 граммовая, поэтому, соответственно, все остальные компоненты мы также на треть увеличиваем. A few moments later. Итак, сыр натерт. Пойдет в последнюю очередь. Бекошечка нарезана. Вот такинские вот кубики Ужарится, упарится, Будет потрясающе. Начинаем нагревать воду и нагревать сковороду. Тем временем заценим нашу специю. но ну, Есть некие ароматы, и я так понимаю, что именно из-за наличия в составе крахмала, кукурузного, муки, чиничных, лимопекарных, вот именно из-за этих составляющих и и получится вот это вот э, схватывание как это обычно от э, яйца в стандартном классическом рецепте происходит они вот как бы сэкономили на яйце Ну, я не знаю посмотрим давайте по ходу разбираться сковорода так, очень очень быстро у меня разогрелась э, мощная плита поэтому сразу же без промедления отравляем декошечку никакого масла не надо бекон пусть обжаривается обжарится на него буквально 2-3 минуты Ну, что ж, водичка закипела, э, как указано на пачке, так, собственно, и варим э, наши макароши. На каждой пачке форесет, первые сорта, все такое. В общем, здесь у нас 7-8 минут указано, так как они еще чуть-чуть дойдут э, уже в, э, вместе с беконом, э, с лицами, в общем, в этом соусе, поэтому варим минут, так, наверное, 5-6. Запускаем. И никаких, естественно, ломать пасту. Достаточно лишь слегка подталкивать, можно каплю э, матрица, можно слегка помешивать. Подсаливать не вижу особой необходимости, так как очень соленый ну сыр, сыр пармезан, да и походу лучше там разобраться, лучше не заходить и пересолить. Так что саму пасту варим без а соли. И, и давайте взглянем поподробнее на нашу сухую смесь, ибо ей самое время сейчас будет отправляться. Вот она вот так вот выглядит крахмаристо-мущнистая. И кусочки черного перца легко разглядеть. В общем, бекончик уже подошел. бекончик уже золотится. Все. Легкая хрусткость. Жир он весь свой отдал. Потрясающе. Самое время теперь и, собственно говоря, по инструкции. Сначала сухая составляющая, а потом жидкая. Прям небрежно-небрежно, не не постепенно все пофигу, потому что с жиренькой сейчас все это перемешается и соединится. Сначала сливеньки, далее водичка. Потрясающим венчиком сбалтываем, сбалтываем, сбалтываем. Все комочки, чтобы ушли. Ну и уже через несколько минут, так, 7-10 добавим. Паста тем временем уже дойдет самостоятельно. Соединим и пармитчаннел. Итак, наш соус горлит кипит. И теперь добавляем, собственно, уже отваренные и слитые наши спагетти. Сразу же заменим сходу наш пармитчаннел. Размешиваем, доводим до плотной единой конситенции на гневомоне. И увидимся на дегустации, дамы и господа. <звы> <звы> oh, yeah. Ну что ж, из вот такой вот сухой смеси получился вот такой вот соус, и на основе рецепта с пачки э получилась вот такая вот карбонара рома в пакетке кустодирома специя, ну и, естественно, добавили на все, что только лишь то что указано на пачке. Очень было большое э, желание поимпровизировать, добавить халапешечки, добавить, может быть, больше ну, перца, может быть, еще как-то поиграть, и действительно, все-таки яйцо. Но мы пошли по классическому, ну, собственно, для этой пачки, поэтому рецепту и ничего не меняли. И давайте понимать, как это вообще все есть яйца и здесь нет, непонятно почему, ведь э, свечи со своими уходами здесь присутствуют. Э, как это все изменило, изменило, ну, ускорило или не ускорило процесс, я не знаю. По моему по времени то же самое, что и обычная карбональ готовится. Ну, да. аромат хороший, хороший ощущается, да, вот эти специи, что там сразу держится, перец, вот, вот именно вот эта малость дичь, есть прямо по запаху, которая хватает вот это все. Мнение следующее. Имеет ли это место быть? Да. Похоже ли это на настоящую углеродную на без всяких специи, где собственно сам фикус, молоко, сам перец, они все натуральные, естественные где. Нет вот этой крахмалистой середины, это все естественное, все натуральное, неопильное яйцо дает схватываемость. Это, наверное, все-таки ну, очень-очень отдаленные, наверное, все-таки за да, уши притянуты туда. Ребят, да, вот эта смесь стоит, сколько там 36 или 35 или даже 39 рублей. Но за эти деньги, блин, на такое объем, ну, будет наверное, все-таки сможете себе там да, купить. Ну три яйца. Три яйца, по-моему, тогда в раз мы тут идет. Сможете, наверное, купить три яйца, не знаю, в головку чеснока и сделать все то же самое. Соль, перец, там вот это вот все есть. Мне кажется, ну там у тебя чуть-чуть блюдо, если вы возьмете там настоящий басейк и вот что. В целом, по факту-то основа, основа-то вся та же самая, чтобы они просто убрали яйца, убрали свежий чеснок и вот это вот все составляющие и дали вот эту вот смесь, дали воду. Ну, блин. Это не отвратительно. От этого не тошнит, это не потрясающе. Это не классическая кармана. Отправить ее на свалку и в Да наверное нет. В каких случаях она может быть нужна? Вот, ну, например, если ну, действительно ну, прям беда с яйцами. круто. Ну, вот ну, нет вот яйца, Я тогда сделал вот это то же самое без яйца. Я говорю, да нет, вот вот, вот корова, там, ты взял свечи, в деревне, ну, деревне какой-то оказался, там еще что-то типа того, но тогда это можно использовать. В целом, мне кажется, эту смесь можно использовать для каких-нибудь других соусов, лично других усилитель ну, вкуса, как регулятор, вот именно для схвата вместе крахмал, мука, чеснок, перец, вот это вот сухое вот, сухой, вот ну, а здесь, ну, это нафиг не настоящее с ней не сравнится. Это съедобно, это имеет место быть, но не более чего. По 10-балльной шкале, наверное, ну, раз уж балконы не выкидываю, то, наверное, все-таки 3 балла оно заслуживает. Так как все-таки быстро э, схватилось, дало ну, что-то, и э, бежали яиц, и, тут отурелки делали из коробочек, э, да, и в комплекте паста, э, и в комплекте соус, э, где всего лишь, э, там, по только -то бекон добавили, уже. Такое, в общем, пересмотрите ролики, будут все в подсказочках э, подобной тематики и, естественно, в описании. Спасибо вам за просмотр. Благодарю, э, что досмотрели до конца. Ждите на следующей неделе Будет алкоголь. Пока.